Привет! Покажу, как добавил себе Bluetooth-интерфейс на штатное головное устройство Subaru Legacy 2004 года Штатный Kenwood 201 Уже добавлена поддержка флешки, MP3-шки через адаптер от триомы. Все вот. замечательно работает вот. Теперь я хочу, чтобы у меня еще музыка играла с телефона для этого я приобрел такую вот коробочку от той же Триомы, которая научит мой Кен вот общаться через Bluetooth с телефоном. Сейчас будем снимать, устанавливать. Снял Кен вот, вот основная коробочка от Триомы выдающаяся за CD changer. Вот, включается в разъем от штатного CD changer. В моем случае на этом разъеме висела фишка управления с руля. Вот, а с и поставлялся вот такой вот хитрый шнурок, позволяющий одновременно подключить и управление с руля, и cd changer. в нашем случае обманка. Вот. В коробочке есть два входа, USB-шный, к которому подключается флеш-накопитель и auxiliary вход вот сейчас вместо него мы будем подключать нашу новую надстроечку с Bluetooth интерфейсом так что AUX до свидания вот, получается вот такая конструкция вот, пробуем Bluetooth адаптеры и свои два входа это AUX который не вижу смысла вообще тянуть и микрофон позволяющие осуществлять звонки по громкой связи звук соответственно будет из колонов теперь В общем красота собрал все обратно так, на телефоне включаем Bluetooth видим, что у нас появилось некое устройство я знаю, что это наша Bluetooth гарнитура Подключено. Так. Музон. Так, я знаю, что здесь нужно нажать вот так вот кнопочку репит. Несколько раз. Оп. И врубаем. Магия. Музон с телефона. контакт А вот еще. Следующий трек с руля. Тик. Офигенно. Так, а если мют? Он вырубил. А еще раз? Отлично. Так это. В общем, я доволен. Всем спасибо. До свидания.